хороший хорошие, с вами я, ветеринарный врач Меркова Федор Николаевич. Шов после стерилизации. Давайте разберем это более подробно. Стерилизация, я раньше говорил об этом, варю Я удаляю яичники, я удаляю матку, все это прошиваю, все это завязываю, накладываю шов на брюшину, накладываю шов на кожу. Все, операция закончена. Давайте разберемся. Разрез кожи, подкожной клетчатки, разрез брюшиля. Поступаем в брюшную полость. Связки яичников с яичниками, вот, рога матки, яичники, связки яичников я перевязываю ПГА. Есть такой материал в ветеринарной медицине, в медицине, полигликомид. Это рассасывающийся материал. Я перевяжу, отсеку эту связку, культя уходит внутрь животного, через какое-то время, там неделю, 10 дней, в зависимости от того, толщины какой, этот шовный. Он рассасывается, культя остается культей. Все, нормально. Также второе. Прошиваю матку тоже же самое. ПГАшкой. Вот, завязываю как следует. Отсекаю, вылущиваю, обрабатываю. И культя матки уходит. Прикрываю этот эту прикрываю сальничком. Вот, все. Брюширушить. Необходимо тоже рассасывающийся материал. Вот, тоже этот же ПГА можно взять. Их очень много, они все разные толщины. Вот, диаметром иголочка травматическая там вот полигликами зашиваюшилю можно шить корняжным швом можно шить прерывистым узловатым это в зависимости от того как хирург решит по показанию вот зашили на кожу накладываются швы которые потом подлежат снятию то есть кожу можно и нужно шить шелком либо значит капроном вот такие, не рассасывающиеся. Что происходит, почему задают такой вопрос, что происходит в дальнейшем? Вот я наложил шов на брюшину, все нормально, все хорошо. Наложил шов на кожу, все нормально, все хорошо. Отдал животное владельцу, он ухаживает, там дома смотрит, и потом звонит. Федор Николаевич, вот у меня там что-то опухло и сильно опухло, вот там что-то шишка какая-то. Вот. Я хотя предупреждаю, что может быть припухлость изнутри. С брюшной, с брюшной стирки вот. ну, говорю, придите приходят, смотрим, рассказываю объясняю еще раз, что этот шовный материал, который может давать скажем так, аллергическую реакцию и на ткани как бы не то, что раздражая а это реакция реакция тканей на вот этот вот шовный материал это со временем проходит особо тут применять ничего не надо. Ну, если только раствором люголя смазывать, наружный шов, я имею в виду кожный, вот, там два раза в день, допустим, там три-четыре дня подсмазывать, он проходит, проходит, опухоль потом быстренько-быстренько исчезает, да даже если ничего не предпринимать, то же самое. Вот, и я понял, что поэтому вот и задают такой вопрос, какой шовный материал применяется при варенгистаректомии. Через 7-8 дней, в зависимости от того, как происходит заживление, Кожные швы снимаются, обрабатываются, снимаются, опять этот место обрабатывается, и все, и животное ведет себя как ведет себя. Все замечательно, все нормально. Вот такой вот мой ответ. Вам, кому интересно, какие швы накладываются при уволеогестеректомии? Подписывайтесь на мой канал, задавайте вам больше вопросов. Я с удовольствием на них отвечу, все, что в моей компетенции. До свидания. Всего наилучшего. Всех вам благ.